Понять, где я вообще нахожусь. Ну, ты попал в фон. У нее закупается оружие. Давай я себе сейчас куплю. Что ты предпочитаешь вообще рылашь? Ложь... Нормально, так каждый русский фильм начинается. Okay. Все готово, вы за мной. Я что-то вижу вдалеке И у нас у всех оружие есть. Ой, Боже. Быстрее валим! Валим! Продолжение следует. Ребята, всем привет! Сегодня мы снова играем в самый популярный и прогрессивный режим в Гаррисмоде под названием Dark RP. На самом деле этот ролик я не вижу чем-то таким прорывным среди всей моей видеографии, я не думаю, что он взлетит в какие-то рекомендации. Или же найдет отклик в куче новой аудитории, которая только-только пришла на канал. Ведь в абсолютно каждом ролике, который у меня выходит, это мне и вам известно, меня хватает в РП профессии минут на 5-10 ровно до тех пор, пока я не встречаю какого-то имбицила, которого, Нужно срочно перевоспитать В роли воспитателя, как обычно, я Но в роли имбицила я А, осуждаю! Нет, не я, ребята В роли имбицила у нас то школьники Какие-то донатные полоумные дегенераты То еще какая-то шушера В виде быдла игроков, которые просто не могут Фильтровать свою речь И неужели под конец моей реинкарнации длиной в год Я открыл новый вид идиотов На DarkRP, а именно Это манипуляторы, в основном это бывают донатные Ребята, которые манипулируют администратором Который разбирает на них жалобы они пытаются давить на то, что они якобы знают правила куда лучше, чем все, кто присутствует на жалобе. Достаточно забавное вступление. Сначала идет какой-то нытье, мол, ребята, я не знаю, у меня залетит этот ролик или нет, а потом я почти пересказываю все, что будет дальше. В общем, погнали смотреть на то, как полемист унижает манипуляторов. Приятного просмотра. Правила проекта. ГВСРП. Рейд разрешен. Феррп одного человека. Куда вы лезете в Блин, у меня из оружия бабаканы есть. Одобряю, одобряю. Вы можете патрулировать улицы, а также помогать в выполнении операций, но лишь при прямом указе высшестоящих органов. А если у меня высшестоящий орган, это половой орган, я могу при его приказе что-то делать? Что это было? А что ж? Ш... Что, что, что, а, что, что, что, что? Они нас грабили, они, они банк грабили, они банк грабили, останови их Они банк грабили, я тебе Хорошо, шанс. к стене зашел встал блядь к стене нахуй встал блядь Бабакан делает свое дело заебись просто 1 НТП ждем, ожидаем я вас слушаю то есть, а, уйди с одной стороны мешай. Ты откуда суши. родился? Ты откуда родился? Пиздец. Нормально, Меня... слушай. Я человека лицом к стене ставил первого, достал оружие в ответ, начал отстреливаться по мне. Второго поставил лицом к стене. Он сел в машину и уехал. У -у -у -у. Уйди нахуй, сюда что-то мешает. У них есть. Ну, логи, посмотри, демка, там. Есть я есть? убил их обоих. Убил обоих э, тэп... А демка есть? Ну, тэпни, демка да, есть. логи, посмотри, я их убил обоих. Разборжал бы, происходит, еще лилей получишь. Уйди, отсюда. Я тебе предупреждаю, понял. Чего здесь да. делать? Уйди, пожалуйста, отсюда. Свяслав лилей реально говорю. Так, так пошли. Вот. Я ставил их надо. каждого лицом к стене по отдельности. Один из них достал оружие, в ответ мне нанес урон. Ты можешь глянуть по логам. Да и а, ну да, а, там спасибо. имена спасибо, неизвестные я. были. Имена неизвестные Давай были, вот теперь ясно кто есть кто. А вот получается, кого-то из них я ставил лицом к стене, оружие достал, пострелял по мне и отлетел на спавн. Второй сел в машину и пытался уехать, тоже улетел на спавн. А сейчас скажу, кого ты первого убил. Если сейчас это окажется то что, то отлетите Можно за У шанс. А кто Мам, куда да, отлетит зама? К нему. Ну, вот он говорит. Кто из, из них двоих кто-то сказал только что. Как ты первого, получается, убил Микаса? Вот он первый. Ну да. Он первый, короче. Да, достал оружие, получается, которое первого ответила. Второй? У него сел было... в машину. Сейчас я Феррпх два. Ферр ПХ два у первого, а у второго феррп, потому что. Ну, а скоро он отпадите? не стал. 30 минут тебя пятнадцать его, если я демку посмотрю. Спасибо большое. Паль полицейского. Да. Куда лезешь? полицейского. Плохой. А, на, на, башни, на, на, раз, понят... на, на последний раз тебя заутать маленький баббратский, потому что у меня денег нет. Не, слушай, у меня есть демка, только я не понимаю смысл от нее, если они даже, понимаешь, не сопротивляются. Они не говорят что такого не было. Но я не могу без доказательств их забанить. Слушай, ну уйди отсюда, я ты как русский права, язык понимаешь, нет, сколько банить. тебе уже раз говорить можно? Что ты мне говоришь, давай? Ну вот этому челику, он приходит постоянно, тот, что то что-то вкидывает на разборке, мешает специально. Это мой друг, он балбес, забей. Ну, а дальше мы с админом идем смотреть демонстрацию, и он выписывает наказание. И я иду играть дальше со спокойной душой. Да, меня, как и вас, немного смутило в вот это поведение администраторов, которые там гонят на машине, что-то приходят, вкидывают на жалобе. Они хоть немного, да, и мешают проведению разборок, но все же, что-то цепляться там не за что. Да и кислотой плеваться пока что не время, ребята, поверьте мне. Тебя за изменение голоса могут забанить. За какое? За изменение голоса на демке? Ну, ты сейчас одним голосом на демке с другим. И понятно, что это через кому-то? В... Ты же меня понимаешь? Я, я, что, я что увидел. Что я, увидел я... я увидел. Я увидел у них нарушение все. Ну, ну, все, тогда супер. Сейчас я отрубаю демку. Это, ну, надо у, у... Вот, администратор, который с нами висит, спрашивает насчет твой собору. Тут есть или нет? А что же сделал такого? Войсобуз? Ты же меня понимаешь, что я говорю на русском? все, музыке? давайте, брат, меня нацеливай. Все, я вас откидываю на 15 минут обоих. Давайте, отдыхайте, ребят. Вам удачи. Все, спасибо. Очень я туда побежал. Вернешь меня? Спасибо. Плюс Рип тебе. А вот где бы мне теперь захилиться, вот мне интересно, ребят? Молодой человек, к сожалению, я буду вынужден вас тоже забанить за изменение голоса. Понятно. Так, ну, окей. Стоило мне минут 10 побегать по серваку, чтобы самому тоже улететь за войс обуз. насчет этого наказания нету ни единой претензии, все выдано по факту, я реально нарушил, оказывается, так делать нельзя. Отсидел я свои 15 минут заслуженные и пошел играть дальше за профессию полицейского. Как вам, наверное, уже известно, это самая ходовая профессия для того, чтобы байтить кого-то на нарушение или же просто найти какого-то дурачка. Да ёб твою... Мне киберсолдат не нужен, не хочу сидеть на цепи у мэра просто в одном каком-то помещении. Мне нужно движение, блядь, движение жизнь, запомните это. Ходить полезно. Ты что злой такой, дядя? Да, ты что злой? Автомобильно. Стена. Хоть... Остановись, остановись, остановись, я остановись, остановись говорю. автомобиль. типа сразу не одевается, поэтому автомобиль? Сначала в стене голов, встань потом нормально. Типа тебе плюс. Хуни у тебя откуда? Давай-ка рассказывай так это мое личное оружие, даже оружие? а кто такой, что у тебя такое личное, личное оружие даже было, есть. а? У меня даже ну, давай-ка, я под маской не вижу что-то и кто-то. Снимай маску свою и показывай документы. Вот смотрите, вот на, смотрите мне, вот, на. Ты мне лицензию выдал на оружие, мне лицензия? так нравится. Не твоя лицензия. Так это моя лицензия, зачем вы ее использовали? Это моя лицензия. Ну так, показал бы документы. Все к стене встал, потом а все лежит. к стене Это ты, блин, лицензия. Снимай маску, я тебе еще раз говорю, это прямой приказ по лицензии. Все к стене нахуй. Что-то произошло. произошло. Да нет у него ни, ни, никакой, ни лицензии, ничего. У да? тебя оружие без лицензии. Наши, Будешь за это поставлен на территорию. Это не слыв это оказался. Тот сам. Меня арестовали за оружие, меня за оружие. Э, э, стой, стой, за холодное. За ножи. Меня за ножи арестовали. Это адекватно? Мне попал. Можешь даже сейчас проверить. Да помоги ты мне. Полицейский. В взяточку в карман положу, взяточку. Иди сюда, взяточку. Я тебе взяточку возьму, взяточку взяточку дам. Взяточку, 30 тысяч. Ты 30, 30, 30 тысяч. Взяточку, взяточку, а, да. ты да, ч, да, не да. понял, 30 сука, меня по-русски? 30 тысяч, по тысяч взяточку. Дружище, да, откроем. Сиди дальше. 30 тысяч. 30... Да ёпт. Не понял, сука. Взя... Ты 30 что там? 30 косарей вилали. Кого ты долбоебом назвал? А, понятно. Пошел, к стене встань, к стене я тебе говорю, к стене. Я понял, к стене. я понял, я понял мусор. Я понял, мусор. Оскорбление гослужащего. Мусор, иди на.. не понял к стене ты че окна бьешь? мп 40 у тебя маску снимай свою с лица маску снимай блять это приказ лицензия на оружие mp40 есть у тебя? нет Что делать, ну, а, Лицензии, видимо, нету. До он к вам ворвался домой, окно разбил и прошел. Стойте, стойте, и вот. Проникновение Прошу, на территорию ладно. частную, а также ношение нелегального оружия арестован. Дома Можно выйти? Все Всего доброго. Все чисто. И все, блядь, поголовно в этих маскировках ходят, без должной на то причины. Не, я понимаю, если у тебя там ограбление какое-то или делюга ваш, Ты надел маску, пошел по-быстрому, сделал все. Так вы штук на нее бабки тратите, вас потом любой мент может заставить прямым приказом снять маску с лица и все. Не, бабакан, бабакан охуенный. А, берете, ставите а, Burst Fire очередями, он стреляет по два патрона очереди, ну типа вот. Считайте, будто один выстрел, а вылетело сразу две пули Заебись, заебись И так вы прокликиваете просто весь магаз и челику Пиздано Главное просто кликать очень-очень быстро И в этот момент еще наводиться хотя бы ближе Там, не знаю, тело, голова и так далее Челики будут улетать с бокана. Имба ужас Фиксить ее не нужно, пожалуйста Не, не делайте этого не, ну, ребят, у меня почти каждый ролик состоит из того, что какой-то школьник, который нарушил правила, потом на админ в жалобе не гадует от того, что ему выписывают бан. Ну, это уже что-то типа заезженного материала. Это у меня, конечно, есть на этой демке. Я вам немножечко покажу. Да, это было. Чел получил наказание, но это не так интересно, как то, что я хочу вам показать. Да и тем более от его маленького FRRP никакого грандиозного там дальше нарушения не пошло. Чел просто поспрашивал, а можно ли так делать, а почему нельзя. И все. Он, в принципе, смирился со своей участью и пошел... Дальше. На экране в ускоренном виде вы видите наше заседание в Discord, а также то, как я показываю демонстрацию. Вот небольшой отрывок из диалога. Да, ну сейчас, да лицом, к лицом, к лицом к стене. Лицом к стене живы. Лицом к стене, вы попытались угнать автомобиль. Лицом к стене, я все видел, я вас запомнил. Лицом к стене 1, лицом к стене 2, На счет Я не должен не буду этого делать, потому лицом что якции ни причем Это ферпа. Фейсмав, а я лазбайдер. Охеренно, типа я так не могу то есть в реальной жизни, да, сделать, типа я так не могу, да? Я сейчас так говорю с реальной жизнью, с Ну, мы убили меня в реальной жизни, допустим. Тебя убили еще после первого слова твоего. Я не обязан это делать. Ты бы даже не договорил до конца, я бы тебе так сказал. Спасибо за разбор, киллер. Но всегда пожалуйста. Заебись, минус челик. 15 минут феррп. Тебе нужна лицензия. Ну а теперь самое интересное, наступает комендантский час, я выхожу на улицу города после жалобы и начинаю искать тех, кто нарушает правила комендантского часа, а то есть находится не дома. За это им полагается арест. Издалека я вижу то, что какой-то рандомный чел забегает в такую же рандомную для меня квартиру. Ну, как я издалека пойму, чья она и кто там живет. Я, естественно, как полицейский, имею полное право задать ему несколько вопросов касаемо того, где он находится, почему, с какой целью. Потому что идет комендантский час, возможно, он там был не прописан, и возможно он укрывается от кача. То есть мы уже условились на том, что я никого не рейдил, никакую квартиру не обыскивал. У меня диалог направлен на одного человека. Погнали. Бабакан берем снова. обожаю этот ствол. Он настолько раб. Вас могут рискнуть. Опа, нахуй. Вот это прикол К стене. По какой причине, блядь, Комендантский час к стене. К стене тебе говорю. Ордер покажи. Какой нахуй ордер. К стене встал лицо. Блять, Слышь, кот, что это, блять, за бред? <смех> Я не знаю. Зачем Я ты проживал тут? Так, он тут <смех> прописан. Прописан? Тем более документ покажи. Да. Документ покажи, прописку. Еб okay. ты, блять, что за бред? Без ордера еще зашел нахуя в краевку или, блядь, не компетентный. За оскорбительное поведение в отношении сотрудника тоже предусмотрен срок, имею в виду. Здесь в законах нету такого. Значит, тогда в законах нет ничего, чего мог бы нарушить. Всего доброго. Эх, блядь, жаль этого чудика, то что я его увольняю. Ой, Ой все. Так, слышишь, открою акцию, да, ну, ёбстый. А теперь, ребята, объясняю на пальцах, там где это действительно необходимо. Демоут человека занимает определенное время, ну, предположим, секунд 15-20. Не, мы, конечно, можем с вами задушнить и доебаться до времени, когда он меня ищет в меню демоута, прописывает причину демоута и так далее, но кому оно надо? Остановимся на том, то, что он это делал ровно в тот момент, когда у нас проходил РП-диалог и РП-ситуация, которая ему, видимо, чем-то не понравилась. То есть у него, сука, связаны руки, но он каким-то образом находит возможность, момент для того, чтобы меня взять и понизить. Ситуация не сюр, Ситуация абсюр Потом он это будет аргументировать тем, что это лайт РП сервак По его логике правила на таком серваке лайт РП не нужны И он может любое правило переосмыслить так, как ему удобно Но поскольку мы с вами адекватные люди, мы так делать, конечно же, не будем то, то есть он меня фастом взял на увольнение, закинул? Серьезно? А за что? А в админ звону, как я понял, окей. Я просто, походу, один работаю. Да, боевое, набор, боевое кредо ник человека. Сейчас, секунду. Не, он не ливнул, я просто мне челик звонил по поводу своего друга. Это не у меня уже А узнавал у своего друга, почему он правила нарушает. Так, все. Слушай, а, у меня вопрос, вопрос, так? вопрос. А, если чел с админкой видел нарушение явное у другого челика, но не выдал за это наказание. Вот другого челику он, может, не выдал за это наказание. Но это еще доказать надо, админы постоянно это в инвизии находят. А, и нет, и это все было в РП, сдохнуть, а, мы все в троем были в РП-профе, один из нас был админом, и он а, проигнорил нарушение, грубое, как раз а, друга своего, Можно считай. кинуть демку на форум с, с тематичником именем администратора, и ему могут вызвать выговор. Но Это надо на форуме, а на форуме нужно регистрировать аккаунт. А, понятно. Там просто прикол такой, то что тихий кот с ним э, вместе живет, Он увидел то, что пока друг его закованный в наручниках стоял, он мне взял демолт, накинул. И буквально минуту через полторы, может через минуту, меня сняли с профессии. А у тебя демонстрация есть? Да, всегда у меня есть демонстрация. Суть-то да, в чем? он а, уже ты... зашел. А, ну давай. У. Демочку на на Фридмаут крайне интересно. Эти ваши разборки меня особо не будут касаться, а просто сделаю свою работу. Ну, я постараюсь, если ты будешь делать ее правильно. Mm -hmm. Потому что данный полицейский не умел при предоставлять ордер, а также представляться своим жетоном, за что и был уволен по причине некомпетентности. Причем некомпетентность там. Компетентность в том, что ты во время комендантского часа зашел в квартиру без ордера. Это раз. Потом mm. не предъявил, Так у вас потом. квартира открытая была. Это Какая раз. разница? Ордер Потом нужен. ты не соблюдал комендантский час и его правила. Нужен ордер, находился я в квартире. Ты только-только забежал в квартиру. До этого ты бегал. Я вправе пресечь какое-либо нарушение с твоей стороны. Тем более, если это идет комендантский час. Зашел бы ты в квартиру с ордером, окей, делай, что хочешь. Да, я почему квартиру ордера, обыскиваю? Нахер. Я квартиру обыскиваю, тебе еще раз спрашиваю. Ты зашел в квартиру? Я зашел за я нарушителем открыл. в помещение. Кому? Кого? Ты, блядь, выключи нахуй свой этот голос. А иначе что? Задемолтишь? Микрофон мой или что? Да нет, я просто слушать не буду, буду вести Ну, слушать не будешь, выйди тогда с канала, я покажу демку, и админ сам там решит. Я обязан видеть демку, я тоже имею полное право и Ну ее Значит, смотреть. если так ты обязан видеть демку, значит, заткнись тогда не ной и, и сиди, слушай то, что я говорю и показываю. заткнись. Боже, потом не заткнусь. Ого. давай. Давай, сейчас не плачь. Из нас двоих ты плачешь больше. Не платишь то, что тебя за фридемоутили, когда ты? Я был жалобу по подал, я требую отклика от админа, вот и все. Заткни, балон, нахуй свою, давай. Не пизди. Слышишь, админ, ты это слышал? Админ. Уже второй раз, как я записываю ролик на ВСРП, мне попадается на жалобе ебучий демагог с Алиэкспресса, который своей болтовней пытается переговорить абсолютно всех, как админа, так и подающего жалобу. Вот этот бесполезный гон воздуха о том, какая профессия что может делать, а что не может из его уст, выглядит как просто обычная попытка утвердить свое положение того человека, который знает правила хорошо и он точно уверен в том, что у него нет никакого нарушения в этой ситуации. Если вы не поняли, о чем я говорю, то переслушайте весь стоп-кадр от начала и до конца. А теперь, кто понял, Ребята, на каждого демагога находится свой полемист. Что? Что слышал? Да, я здесь. Ну, ты слышал то, что он сказал? Mm -hmm. Ну, все, тогда, окей, нет вопросов. Без ордера, нахуй, залетел в хату, закрыл дверь, это за хуйня? Что еще раз? Не да ничего, дэмпу, Никак давай, да. Может залететь в чужую, Нет, хоть. не имеет полное право, блядь. Просьба, нахуй, киллер. Посмотри, бля, правила, нахуй. Рейда, блядь Нужен ордер, нахуй. Чтобы вообще, бля, мусор во время капитанского часа зашел в квартиру. Нужен ордер, блядь. По правилам, нахуй, сервера, не бить им мозг сейчас, блядь. Давай дальше, нахуй, демку смотрю. А, кстати, прикол такой, то, что чел, будучи в наручниках, как-то взял, оформил мне увольнение Еще не закончив этот РП-процесс То есть, пока мы с ним обсуждали, это все РП, друг мой, лайт РП, Я сейчас не с тобой говорю Я хоть раком, нахуй, могу это, сделать не с тобой говорю Да хорошо, ты, блядь, уже, нахуй, блядь. Это нон у тебя связаны руки, а ты берешь, подаешь на увольнение, на челика Нон РП у тебя ну вот как бы я но киллер ты просмотрел? Так вот, во время РП процесса чел берет, не доиграв саму ситуацию, уже сразу увольняет направо-налево. Хоть релайтер по серверу, даже меня за знакомый банили. Ну вот, это первое. Бля, киллер, Второе. А, покажи а, мне на пожалуйста, блять. А, киллер, была, я, я тоже могу ручки. так издануть, нахуй, то, что меня, бля, так банили. Смотри, окей, Не разводи получают... демагогию, она никому не бля, интересна. Ты нахуй, Нет, не могу. Что ты мне сделаешь? Я буду говорить столько, сколько мне захочется. На моей жалобе, которую я подал. Что ты мне сделаешь? Ты меня не заткнешься. Ты не можешь мне никогда пожаловать. в жизни, ты понимаешь это? Я переговорю. Йот, киллер ТЭП и всех в админ зону нахуй. Я сейчас по одного человека, блять, который нахуй просто, блять, закроет ебало нахуй этому нахуй. Не закроет. Да. Нету такого человека, который может мне здесь или же где-то еще закрыть ебало. Не Бля, бывает. Построю, ты, нахуй, ты можешь мне блядь. сколько угодно говном поливать, но я буду говорить тебе на зло. А пока что только ты меня говном поливал, нахуй, если что, блять. А как Мне затыкал ебало, нахуй, Ты мне нахуй блядь, нахуй, сука, блять нахуй. у тебя, переч, сука, дерьмом перенасыщено настолько, что ты себя настолько умным считаешь, что если ты поток говна открываешь из своего рта, то значит ты обохуительно в выигрышном положении. Но это не так, чел. Я тебе еще раз говорю, не открывай ебало в мою сторону, мне неинтересно вот это Он замутился, он все, он замутился. Ну, это он пошел ныть, блядь. Мне твой голос кое-кого напоминает. Не будем об этом. Не будем. Окей? Ладно. Окей, ладно супер, спасибо, ты солнышко. Так вот, у меня претензия-то какая? Чел во время РП процесса берет понижает. И суть-то в том, если да бы еще была бы нормальная причина, а это некомпетентность. В чем некомпетентность? А, слышишь, киллер, можешь зайти в игровой канал ненадолго? А, я, я ты. Я все жалобы я разбираю, именно в канале разборщиков. А, ну вот ну тогда я сейчас ливну, нахуй, зайдет другой человек. Ты не против. <связанная> Ладно. Так а не, блядь, пусть нахуй лучше ливнет вот этот, блядь. Пусть человек, заходит, который пусть, не умеет себя заходит. вести, блядь. И нахуй. Киллер не сыпь, пусть так, заходит. Что на своей жалобе может открываться рот в любые стороны. Киллер блядь. не сыпь, пусть заходит. <связанная> ну так тогда ливни, нахуй, чтобы он зашел. Я ливни, это не охуел, ты приблуда, блядь. Я жалобу подал. Нихуя как мы базарим. Слушай, ты в курсе, что у тебя уже неадекватное поведение на Неадекватное поведение. Ну, пойди, пожалуй, если еще кому-нибудь, что ты будешь делать? это уже один день, в 12 часов. Один день ты мне угрожаешь на Дальше, хорошо. Нет, я просто говорю. Перебираем всю срок. ту хуйню, что ты говоришь, ты уже угрожаешь мне наказанием. Зови, э, за не кого ты там окей, прячешься, дай, и дальше подождаю. уже будем разговаривать. У тебя уже нарушение, админ сказал. Дальше что? Сейчас я от смех отходил. А, киллер, давай тэпайся в админ зону, блядь. Тэпай нахуй этого нашего самого умного человека, блядь, на сервере нахуй. О, да, самого умного, давай, человек. Да, блядь, а по-другому нахуй не выразиться, блядь, чтобы Hotel его бензов? не скрип... ты, блядь, будешь в админ зону тэпать или нет, блядь? А, никнеймити какой? Блять, ебать, ты не знаешь на кого жалобу подал, охуенно нахуй. Блилок, ну, блять блять, не мои проблемы, честно. Давай тэпп, я сейчас попрошу тэпнуться еще одного человека, блять. Обожаю, когда жалоба доходит ровно до той стадии, когда нарушитель начинает звать своих знакомых, особенно если они находятся в одном клане. Это охеренный сигнал о том, то, что у Челика уже почти сгорела жопа и он в пяти минутах от того, чтобы попросить Челика прикрыть его. Казалось бы, а какие у него еще варианты, ведь все его жалкие потуги заманипулировать админом в самом начале, я их оборвал и у него от этого сгорела жопа и он начал затыкать мне рот, но как только он услышал такой же ответ сторону, он начал говорить о том, что у меня тоже есть нарушение. Чтобы тебе объяснили то, что у меня нет нарушения по правилам данного проекта. А он что разбирал эту жалобу, челик этот? Разбирает жалобу, как раз киллер квин. А мне пуху, кто разбирает для пойманного. Ну пуху, кто разбирает, Если тогда прими находит. свое наказание и пизду отдыхать. Настолько не хочется получать наказание в 15 минут или там условные 20. Серьезно? Небать, вот люди когда-нибудь вообще поймут, киллер, то, что они вот на жалобу Бля, нахуй, тратят столько я, ты, же я, ты, ты, времени, сука, Сколько они суши. будут еще сидеть, а то и раза в два больше. Да, блять, там этот канал обоссаны на три человека, нахуй. Блять, я не могу туда тупо зайти, ну чтобы ты зашел. Киллер, а, чтобы... который, блядь, правила, судя по всему, не знает. Че ж там за чел такой, который не может к нам в канал зайти? Бля, я просто хуею с таких людей, блять, и админов нахуй. То же самое, пиздец. Ник, да, скажи. да. да да я тебе про тоже, блядь. Я сколько ж, ждать блядь. буду, ник свой скажи. Я тебе уже до этого сказал, блядь, запомни нахуй. А сейчас, блядь, сука, вспоминай, как хочешь, блять. Я тебе сговорил, нахуй, мой ник. Не запомнил твои проблемы, блять. А это слушай, сойдет мне за неадекватное поведение у чела? Я, у него уже есть. Но а, я, у... тебя тоже. Что у меня давай, скажи, что у меня, блядь. Неадекватное поведение. В каком месте, блядь? То, что он меня перебивал Ты слюняк да? во все стороны разбрызгал. Ух, ебать. И пол да соседнего ты... поселка уже я затопил понял, Я понял, ты его покрываешь, окей. Okay. Слышишь, Кикви нахуй, ты хочешь прикол? Короче, он его еще покрывает, он его еще покрывает и защищает, блядь, я хуею. Уедет. Да, Чел блядь. зайдет твой, ты скоро... Да, блядь, Господи, нахуй же. скажешь, блядь, отцу нахуй, который, блядь, в этой, как там, церкви, его отец. В церкви, Папа, ты уже а, ты же, блядь, начал, ладно. А, ты спроси то, что отцы, в церкви, если что. Я знаю то, да. что есть отец, который в семьях, а есть отцы... Ну, отец и в семьях, откуда ты это знаешь? знаешь, блядь, про отца в семье? А. Если, ребята, если что, я вообще с него хуею в край, блядь. Там этот дальше <с сидит <с в муте, покрывает меня хуями, а мне говорят то, что я всех хуями покрываю. Да пошел нахуй! Я ему сказал, чтобы он тэпал в админ зону. Он меня не тэпает, сейчас сидит в админ -зону. Он просто, блядь, сидит в админ и втыкает. Сука, что это за пиздец? Когда это закончится? Выдай ему пиздюлей и все. Бля, я хуею нахуй. Блять, как таких наборных безопасных. Тиксуй, скажи, пожалуйста. Я уже говорил, нахуй. Меня и так уже тэпнули, бля. Втыкаешь ты тут нахуй. Тэпнись на хату, сейчас скажу, какому челу. Он с ним живет. Тихий кот. У чела Ник. У него в хате боевой люди, родные, нахуй. ему, что такое, сука, некомпетентность, блядь. И как этот молодой нахуй покрывает меня хуями на да, блять ты нормально не понимаешь что что тебе там сказали создать еще один канал зайти там и разбирать я просто раны. сказал ему зайти в другой разбираю, игровой канал он сказал что вы, то что разбирать жалобы специально ну, когда разборажать да, посторонние на люди которые орут на тебя жалуется жаловицы, киллер орет только то он, он тут слышишь, слышишь? киллер, киллер орет, орет, орет только он, он тут нахуй, блять это все что я слышал и как в мой адрес летела до хера говна слышал только от него нахуй. То есть ты ничего не говорил. Ну слушай, я хотя бы нахуй тебя не называл, да, блядь, там сукой нахуй, гидорасом, блядь, и как-то еще либо нахуй. А ты на родителей перешел, что-то про папу говорил. Про... Ну, да, конечно, Потом, решил... Потом решил, да-да-да, да, да. слиться, скайтуша церковь, чтобы избежать типа наказания. Но а, ну, запись-то все объяснил. помнит, запись в чем в чем все видит. В чем Вкусы проблема? Было? Что тут за консилию? Еп, вашу было... мать собрался из-за одной жалобы челика, который просто придемолкнул, нарушил а правила. Блядь. Ну ладно, окей, блять, хоть нахуй на форум подай бы, я, блядь, окей. Не похуй. Раз тебе похуй, чё тут сидишь-то, борешься послушаю, за чё? Как он меня Кто тут вообще присутствует? Мы с кем говорим? Киллер, ты Кто? куда пропал? Хорошо. Я? Я просто от смеха да. отходил полчаса где-то. ты мне покажи, где у меня неадекватное поведение на своей же демке, которую ты обязан записывать при разборе жалоб. Да, Для... я, я уже сходу. Да, вместо ну, него, вот, если у него не будет, сейчас. то я уже записал. И... Имею полное право, так сказать, убедиться в своем нарушении правил. Не убедишься. Без проблем. Это mm. жалоба на форум. Что, блядь? Э, я иксэ ты... просто full демку откину, он сам на поржет. Что ему делать, Ты, Бунты, придаешь, ты как нет? ему? Наказание выдаешь? Нет, за... На мое же нарушение. Ну окей, хорошо. Что а, там те челики, которых растетел. он позвал помочь блять, разобраться? Ебать, ладно, что прикольно. Что прикольно. Ну ты тут сидел горланил, сейчас друг там челку это придет. 15 часов при повторных нарушениях, А он все уже попустился. Нет. Ну что, это типа жалоба? Это типа жалоба, да. Рин? Бля, Карабасик, ты тот самый герой. Это uh -huh. <laughs> он РП за то, что я этого бедного уволил в связанных руках. Сука, его. Когда, когда этот данный проект является не разбанили, гады. А че, кто тут? Кому он опять плачет? Ну, администратору не поверишь. Так, и че дальше? Не, он не плачет, а говорит. Ой. Да, потому что этот администратор. Сука, мне никто разогрел. игрался, Не плачет, а говорит. Я тебя узнал. А жду, в телеги, жду в телеге, видео. Да пошло, маху. Жду в телеге видео Карабасик, Карабасик О, тишек, тишек, тишек. Тут, а кто такой Кекви? Я же могу с админом, который разбирает ее поговорить. Без лишних ушей. Почему? Я выше его составе. Я хочу последить за жалобами, как мои, так сказать, люди, работают. Ну, последи по статистике, значит, а мы хотим поговорить. Самое крутое, что-то типа это... Раз столько человек прошло его защищать разу. Нет, он не самое крутое, просто уже можно говорить по фактам. Чел его хуями кроет, блять. А ты хуй заехал. Я? Вообще. Я. Я хуями крою. Я, что ли? Ну так выключи этот вест, что ты... А, Нормально, что? можешь, пожалуйста, или там медийка? А чё, тебе что-то в войсе не нравится? просто челик с Да, ну просто мне интересно. Жду, жду. Я в этом, мидийка, в канале, считаю, в другом, давай. там просто три из трех уже сидят. Опять он пришел. Я что? уже понял, что ты кроешь, скорее всего. Кого кроешь? Кого что пронесю? ты несешь, блин? Я говорю, скорее всего, я же ничего Шо не знаю. Что скорее, ну, скорее всего". всего? Нет, он даже получил... Ты уже начинаешь это уверенно утверждать, в чем твоя проблема? Кого У ты изучаешь нет, да? нет, Я говорю, скорее всего, я не утверждаю, я никогда спросить. не утверждаю. Я не это уже утверждение. Ты несколько раз подтвердил, скорее всего, сказал. Ну, так, скорее всего. Я не говорю точно. Ну, продолжай себя убеждать в обратном делай как тебе удобнее. Так вот ребята итог жалобы какой? Обиженного челика который прятался за друзьями, админов забанили за оскорбительное поведение а также нон рп. Но я думаю что и как здесь объяснять вам не нужно. Вы сами все видели на протяжении ролика. Да чего же смешные крестьянские дети? Ребят я не знаю вам нужна эта информация или нет но этот челик тоже был донатным создателем он уже на следующий день после своего бана побежал на форум плакать о том какой халатный администратор и какой я хуёвый. Меня не забанили, значит меня покрывали сто процентов. Самое что не есть моя к вам убедительная просьба, ребят, не нужно, пожалуйста, регаться на форуме ради того, чтобы написать ему тучу сообщений о том, какой он дебил, он все равно не поймет, не нужно, пожалуйста, не делайте этого, чтобы с ним поговорить на форуме, есть администрация форума и администрация сервака, а также тот самый администратор, который у вас на экранах, и он разбирал мою жп. Если что, я играл на сервере VSRP, айпи этого сервера, а также сервера дискорда этого проекта, будет в описании под этим видео. Не забывайте о моем телеграм-канале, который тоже находится в описании, в в нем я выкладываю небольшие анонсы будущих роликов, а также делаю анонсы стримов. Помимо оповещения о стримах, я также там периодически отвечаю на один из вопросов, которые интересуют моих подписчиков.